как продлить молодость суставов. Специалисты установили, что при регулярных физических нагрузках структурно-опорно-двигательного аппарата имеют такие же характеристики, как у молодых людей. Снижаются, конечно, немного упругие свойства плечевой ткани, а вот мышцы способны полностью сохранять свои свойства. Самый известный специалист по консервативному лечению спортивной травмы Дэвид Лифф говорит, что для того, чтобы сохранить молодость суставов и тела, самыми важными являются следующие аспекты. первое, Дыхание и потребление тканями кислорода. Чем больше насыщение кислородом тканей, тем лучше. Простой совет петь в день по несколько песен. Это улучшает диафрагмальное дыхание. Почему нам лучше после пребывания за городом? Потому что больше кислорода и больше движения, чем в городских условиях. Дышать диафрагмой. Напоминаю, что дыхание диафрагмой это не дыхание животом, как многие думают, а дыхание нижними отделами грудной клетки в бок. Важна подвижность грудной клетки и ребер. Хорошее упражнение, которое поддерживает гибкость грудной клетки в исходном положении. Лежа на спине под грудным отделом вали. Делать вдох диафрагмой, задержать вдох на 10 секунд, затем сделать выдох и задержать его на 10 секунд 4-6 циклов дыхания для хорошего дыхания важно чтобы дышать могли все отделы верхний, средний и нижний можно положить обе ладони на симметричные участки грудной клетки сверху, посередине и снизу и сравнить как дышат эти отделы при затруднении в каком-либо из них целесообразно обратиться к специалисту прикладному кинезиологу который проведет диагностику и установит причину ограничения подвижности в этих отделах номер два мышцы, которые необходимо поддерживать в течение всей жизни Длинные разгибатели головы и шеи. Ретракторы лопаток сводят лопатки вместе. Большие ягодичные мышцы. Чем лучше они работают, тем лучше осанка человека, а следовательно свободнее дыхание. Номер три. Циклические аэробные нагрузки. Как известно, обладают мощным положительным воздействием не только на сердечно-сосудистую систему, но и на питание хряща суставов. Они рекомендуются пациентам с начальными стадиями остеоартроза. Такие нагрузки должны осуществляться три раза в неделю, минимум в течение 40 минут. Должны охватывать 3 четвертых всех мышц часть на частоте пульса до 120 до 150 ударов в минуту, в зависимости от возраста. Соблюдайте эти три нехитрых правила, усвоите эти полезные привычки и вы существенно продлите молодость ваших суставов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!